Номер 12. Полина Овсянникова. Город Курск. Мечтает представлять свою родину на международной арене. Самая главная ценность жизни – семья. Поддержка, опора и главная мотивация Полины. Мечтает стать моделью, сотрудничать с известными брендами и компаниями. Каждый человек имеет право на мечту. И каждая мечта имеет право осуществиться. Диана Кутепова, город Курск. Мечтает стать врачом-косметологом, тем самым помочь девушкам избавиться от комплексов. В жизни идет к своим целям уверенно, чтобы точно их достичь. Но главное, это в любой ситуации она остается человеком. Полина Осина, город Курск. Студентка, человек-энергия. Любит участвовать в конкурсах и побеждать. Старается быть лучше, чем вчера. Уверена, что главная корона будет ее. Элина Бекурова, город Курск. Студентка второго курса иностранных языков. Любит языки, детей и путешествовать. Считает, что красота женщины связана с головой. То, что происходит в голове у женщины, гораздо важнее того, блондинка она или брюнетка.